приветствую вас дорогие друзья сейчас мы с вами будем смотреть такой интересный расклад, который называется решение смены работы он показывает какая ситуация происходит на вашем текущем месте работы стоит ли что-то предпринимать для того чтобы его менять плюсы минусы Старого нового места. Ну и дается еще и совет, что нужно предпринять для того, чтобы избежать каких-либо ошибок и неудач. Итак, выбираем четыре варианта. Первый, второй, третий. Выбираем Уже кто выбрал Я пока в сторону откладываю И приступаем к первому варианту Ой, какая интересная карта Она говорит о том что вы от чего-то очень сильно зависимы. От чего вы зависимы? Ну, здесь может быть жажда денег, может быть, жажда власти, может быть карьера. Ну, Посмотрим, как выглядит ваша нынешняя профессиональная ситуация. Ваш Пентакли. Но вы знаете, такое ощущение, что вы обучаетесь чему-то новому, чем-то новеньким занимаетесь. Много бумаг, много текущей работы, много какой-то беготни. Но такое чувство, что дело для вас новое. Что вам приносит удовлетворение? Глубина, эмоциональность, довольство, то, чем вы занимаетесь. Что не нравится? Ну, наверное, ситуация, когда нужно, ситуации, когда нужно постоянно быть в теме, нужно быть в движении, нужно что-то контролировать, нужно постоянно находиться в каком-то боевом таком, знаете, духе. Ну хорошо. Какие ваши подспудные желания? Ну, вы бы хотели кого-то наказать? Наказать, хотели бы справедливости, хотели бы, чтобы не лезли ваши дела, хотели бы больше самостоятельности и не желаете вы снять отношения с теми людьми, которые вам неприятны. Что говорит в пользу смены работы? Вы держитесь за свои денежки, за свое место. Может быть, там не очень большие деньги. Но, тем не менее, вы знаете, здесь как-то для вас все очень стабильно и все комфортно. Ну, хорошо, что говорить за то, чтобы остаться? Хм. 10 пентаклей ⁇ это довольство своим положением, но не видение каких-либо перспектив. Ну, наверное, так, хорошо. Какой совет все-таки будет дам? Что нужно сделать? Ой, четверка кубков ⁇ это точно ничего не менять. Ничего не менять. Уточнение семерочка мечей ⁇ быть хитрее, преследовать свои интересы, вовремя опережать обидчиков и доносиков. Ну, ждите каких-то интересных предложений, которые вас порадуют в будущем. Ну, я, я бы не рекомендовала бы по связке всех этих карт что-либо менять. Это бессмысленно и ну, ненужно. Хотя, конечно, решать вам. Ну, давайте посмотрим по второму варианту, что у нас тут. Так, второй вариант. Ой, шестерка жезлов. Это некая победа. Победа от того, что вы делаете. Возможно, вы получили недавно какую-то новую должность. Возможно, у вас какие-то новые обяз... обязанности. Но есть победа. Есть победа, и вас это очень радует. Хорошо, давайте посмотрим как выглядит ваша профессиональная ситуация. Но ну, по четверке мечей, вы знаете, здесь есть либо остановка, либо ситуация наблюдения, когда отсутствует некоторое активное развитие. Что-то заторможено, что-то становилось на месте. И часто, кстати, такое бывает, когда человек находится в отпуске. Но четверка мечей ⁇ это, знаете, спит. Вот одним словом, спит и наблюдает. Ну хорошо. Что приносит удовлетворение? Ну, некоторые вот такие выяснения, активные дебаты, участие в каких-то там обсуждениях, мероприятиях. Вам это нравится? Что не нравится? Умеренность. Слишком все предсказуемо, слишком все предвидится, что будет в следующий момент. И отсутствие каких-либо активных изменений. Так, ваши подспутные желания. Десятка пентаклей хотелось бы больше стабильности и чувствовать себя более уверенно во всей этой системе. Видите, тут собака доволен, сзади дом дорогой. Тоже хотели бы быть такими же довольными. Хорошо, что говорит пользу сменной работы. Так, ситуация выбора. Новое предложение. Ну, вы хотели, хотели бы чего-то новенького, наверное. Чем научиться чему-то новому, вот так вот, получить какой-то новый опыт. А что говорить за то, чтобы остаться? Ой, здесь хитрости, здесь скорости, скорость, что-то для того, чтобы отвоевать свое место под солнцем на этом месте, тут нужно проявлять достаточно много усилий. Знаете, нужно все время держать как-то так ушки на макушке для того, чтобы были какие-то новые проекты, но что-то новенькое. Для этого нужно проявлять определенную хитрость и усилия. И знаете, если честно, у меня есть такое предположение, что вы здесь уже как-то так прижились, и вам здесь не очень-то и плохо, я бы так сказала. Может быть даже наоборот, очень хорошо. Хорошо, что вам нужно сделать? Ой, здесь карта закрывает. Восьмерка мечей, четверка пентакли. Пока оставляет вас на месте. И вводит в некоторую зависимость от воздушного короля, близнецы, водолей или же это весы. Мужчина как-то может повлиять на ваше будущее на этом месте. Причем он к вам идет с душой. Он открыт. Готов вам помогать готов вам что-то предлагать что-то вам обещает ну и да, будут перемены но чуть попозже возможно будет что-то новое абсолютно новое будет что-то новое, интересное и это зависит от этого человека от этого короля ну что ж смотрим следующий вариант Третий. Так, ну, здесь есть переживания. Переживания. За что же вы переживаете? Мучительные переживания. Хорошо. Как выглядит ваша нынешняя профессиональная ситуация? Двойка кубков. Ну, вы знаете, на самом деле не все так плохо, как вам коза кажется. Здесь есть люди, которые готовы вас поддержать, поскольку выпала парная карта. Хорошо, есть кто-то, кто готов вам протянуть руку помощи. Хорошо, что вам приносит удовлетворение? Да, здесь есть поддержка со стороны руководства. Или это... Ну, знаете, человек, который вам покровительствует. Что вам не нравится? Ну, здесь может быть ситуация бездействия, может быть, отсутствие, в принципе, как таковой работы, или, может быть, как-то слишком много... Ну, вот знаете, когда эмоционально хорошо, а... Вот нет никакого движения вперед нет никакого продвижения нет ничего нового в целом, знаете, внешняя картинка на фирме хорошо, а внутри-то могут быть серьезные проблемы поскольку все почему-то с материального ушли на эмоциональный фон хорошо, ваши подспутные желания да, уйти что-то менять четверка кубков говорит о привычке о чувстве когда все надоело все обыденно, нудно что говорит пользу смены работы? Ну, вот кораблик, ветер новизны и страх. Кораблик и страх, кораблик и ужас. Боязнь. Боязнь делать первые шаги. Хорошо, что, ну, что говорит за то, чтобы остаться? Девять, семерочка жезлов и мир. Ну, в течение... С 7 дней или с 7 месяцев могут произойти перемены. Здесь у вас идет или расширение проекта, или закрытие того, что есть, и переход на следующий уровень. У вас перемены в любом случае предвидится Хорошо, что нужно сделать? Ну, здесь король кубков. Обратить, обратиться за помощью Королю, который мужчина, вот, относится к водной стихии рыбрак-скорпион. Человек очень чувствительный, очень внимательный, хороший хозяин. Это может быть просто ваш близкий человек, которому вы доверяете, с которым у вас есть какие-то тайные, тайные секретики. Ну и вы с ним в очень хороших дружеских взаимоотношениях, поскольку здесь выпало солнышко. Это тайный поклонник, он вам может помочь, подсказать вам что-то или направить вас, дать информацию другому королю, мужчина, который относится к огненной стихии, лев, стрелец или овен. Да, может вам дать варианты и рекомендации, вплоть до того, что вы да, можете поменять даже эту работу или что-то у вас там изменится, но в любом случае здесь без мужчины водного не обойтись. Он у вас как связующее звено. Ну, может быть, даже вашим руководителям в том числе. Хорошо. Давайте посмотрим на четвертый вариант. Четвертый. Так, что тут у нас? Девяточка жезлов. Ну, девятка жезлов говорит о в таком состоянии, когда человек очень сильно озабочен своими материальными проблемами. И... У него есть такое чувство, что, знаете, его как будто бы подъедает кто-то, кто-то забирает его, то, что ему принадлежит. И также это состояние защиты от внешнего мира, очень большой страх за свои материальные ресурсы. Хорошо, давайте посмотрим, как обстоит ваша нынешняя профессиональная ситуация. Но знаете, такое впечатление, что как будто бы все идет своим чередом, но тем не менее нет никаких кардинальных перемен. И очень много тайней секретов. Хорошо, что приносит удовлетворение? Здесь королева. Ну, во-первых, эмоциональная наполненность. Здесь идет связь с некой королевой, взаимоотношения с ней, которая, знаете, женщина-мать, хозяйка, такая очень добрая, милая. С ней ну, вам сотрудничать очень легко и комфортно. Может быть, это ваша роль на этом месте, особенно если ваша деятельность связана с услугами. Что вам не нравится? Ну, не нравится остановка в чем-то. Остановка, отсутствие каких-то движений кардинальных. Что-то идет не так, как вам бы хотелось. Нету, нету нужной реакции. Хорошо, ваши подспутные желания. Но вам бы хотелось справедливости, хотелось бы больше свободы, хотелось бы больше движения. Здесь еще, знаете, вот что-то указывает на какое-то официальные бумаги, официальное оформление. Может быть, здесь у вас неофициально оформлено, может быть, и такое. Хорошо, что говорит, ну, еще это может говорить о занимаемой руководящей должности, желаемой. Хорошо, что говорит о смене места работы? Солнце и ну, смотрите, у вас летом может быть такое предложение, где-то июль-август, может последовать что-то новенькое. Если в этих месяцах будет, то соглашайтесь, вас очень порадует очень новый интересный творческий проект. Так, что говорит за то, чтобы остаться? Здесь снова новое предложение. И искушения, Знаете, как будто бы вас будут искушать На старом месте Каким-то новым предложением Ну хорошо, какой совет, что вам нужно сделать Нужно держать ушки на макушке Контролировать поступающую информацию По восьмерке мечей Пока идет закрытость Ждите, будут перемены По колесу фортуны Луна, да, здесь что-то разрешится. Разрешится и видите, здесь мир выпадает. Мир, правда, знаете, как-то нелегко. Будет уход с этого места, будет новое. Но как-то нелегко вам это будет даваться. Знаете, очень сильно будете переживать. Переживать безумно просто. Будете думать, что это чуть ли не конец света. Но ситуация сложится таким образом, что вы найдете другое. Абсолютно что-то другое будет. То, что вас порадует. Здесь четко идет уход уход, очень, стопроцентный уход, видите, человечки идут, смотрят в мир, во что-то новое, открытое, так что здесь ждут вас перемены. Так, ну что ж, надеюсь, что мои расклады были для вас интересны. Ставьте ваши лайки, комментарии, у кого что сбудется, пишите, и до встречи в следующих прогнозах.